Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам об одном из самых популярных домов в линейке проектов компании «Стройгарант Анапа». Это коттедж 106 квадратных метров. Шестой проект ⁇ это двухэтажный дом, который всегда будет радовать вас своей необычной формой и планировкой. Четыре спальни и санузел на каждом этаже ⁇ идеальный вариант для семьи с детьми. Большое количество окон обеспечивает приток естественного освещения в каждую комнату, а терраса станет излюбленным местом для семьи и друзей в любую погоду. Дом строится из газоблока или керамзитблока. Стены утепляются плитами минеральной ваты. На входе в дом надежная дверь «Бульдорс». В окнах установлены двухкамерные стеклопакеты. Крыша коттеджа обычно покрыта металлочерепицей. По периметру кровли смонтированы водостоки и снегозадержатели. Внутреннюю отделку вы выбираете с помощью менеджера. Сейчас вы увидите один из вариантов внутренней отделки 106 го проекта. На первом этаже находится прихожая, коридор, санузел, спальня и просторная кухня-гостиная, из которой вы попадаете на террасу площадью 23,5 квадратных метров. Отличительная особенность этого проекта в том, что лестница, ведущая на второй этаж, расположена не в гостиной, а в коридоре. Полы в зонах кухни, коридора и санузлов выложены кафелем. Тут есть теплый пол. На втором этаже коттеджа целых три спальни и еще один санузел. Высота потолков всех помещений 3 метра. Теперь подробнее о планировке помещений этого комфортного коттеджа. На первом этаже прихожая площадью 3 метра, коридор 8,7 квадратных метра, санузел 4,4 метра, спальня 10,9 квадратов. Просторная кухня-гостиная площадью 26,5 квадратных метров с выходом на террасу, ее площадь 23,4 метра. На втором этаже коридор 4,2 квадрата, большой санузел 7,6 метра и три спальни 11,11,3 и 14,7 квадратных метра. В этом ролике вы узнали о коттедже 106-го проекта. Стоимость дома зависит от его отделки, размера участка и местоположения. Это может быть как Анапский, так и Тимрюкский район. Детальную информацию вы можете узнать, позвонив по бесплатной горячей линии. Номер сейчас на экране. Все предложения от компании на сайте sga23.ru. Там же и вся информация о коттеджных поселках. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в комментариях. Компания «Стройгарант Анапа» вашу мечту о жизни на юге воплотит в реальность.